Коронавирус – это возбудитель острой респираторной вирусной инфекции с высокой степенью заразности. В среднем человек с COVID-19 может инфицировать от двух человек. Это означает, что инфицированный может запустить цепочку распространения вируса, остановить которое будет очень трудно. Самоизоляция – это одна из эффективных мер по борьбе с распространением коронавируса. Ограничение контактов уменьшает количество инфицированных и сдерживает распространение инфекции. Оставаясь дома, вы спасаете чью-то жизнь. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. Стоп коронавирус.